У меня такой вопрос по поводу реинкарнации. Да ладно, есть такая-либо связь между числами рождения ребенка и когда-либо умершего человека? Нет. Не знаю, как правильно сформировать. Вы сформировали. Например, родился ребенок, такие числа в наше время. Есть ли вероятность, что такое же примерно число мог родиться в прошлых жизнях? Нет, нет, так не работает это. Елена Данила Хансен. Подскажите, как эзотерически сдать тест по вождению? Представляете, нужно ругать инструктора или хвалить? Хвалить. Хвалить. Хвалить и представлять, будто это объединять себя и его одной хордой, прогревать эту хорду, как я обучаю, во второй бесплатной ступени.